Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я хочу сегодня рассказать вам немножечко о том, как я в своей жизни сексотила, ну, стучала, элементарно так. Но начну с того, что я однажды проявила себя как Шерлок Холмс, я прям совершила подвиг и чувствовала себя героиней много-много дней. У нас на работе однажды завелась крыса, то есть одна девушка начала воровать по сумкам, по карманам. Не было шкафчиков с ключами. И я сразу же заподозрила одну даму, которая недавно поступила к нам на работу. И после того, как пробьется домой, чего-то она так подозрительно очень долгое время не уходила. А все тут вокруг да около крутилось. И однажды девчонки сказали, вот у меня пропали деньги вчера буквально. Опять пропали деньги. Я так посмотрела, да, она была на работе. И решила ей подбросить удочку, крючок, приманку, чтобы она у меня своровала деньги, и я ее поймала за руку. Хожу такая на рабочем месте, кручусь, верчусь, и думаю, а как же я ее поймаю-то конкретно? Хорошо, думаю, я подложу деньги, купюру, сумку, чтобы она могла достать из моей сумки. А сумку свою... Не уберу далеко, а тут настольчик повешен. Но хорошо, я ее поймаю. Как я докажу, что это моя купюра, а не какая-то чужая, я решила на эту купюру расписаться, поставить свою подпись. Хорошо. И вот она вытащила мне из кармана подписанную мной купюру, а дальше что? Как я докажу, что это именно я расписалась? Короче, я иду к директору и говорю, у нас вот в раздевалке в женской вот такая ситуация. Завелась крыса, надо ее поймать. Я предлагаю такой ход. Разрешайте, он говорит, давай делай. Я это и сделала. Полаю, расписалась, положила. Прихожу через пять минут, купюры нету, она сидит в раздевалке. Так, я раз сразу к директору говорю, вот, все, купюра пропала. Зови ее. Я ее позвала. Через некоторое время меня зовут. И директор мне говорит, распишись на бумажке. Я расписалась. Сравнивает мою подпись с подписью на купюре. Все совпадает. И... Сразу же ее уволили, эту девушку. Вот тебе и раз. Дальше свеженький такой случай. Ну, то есть я спасла наш коллектив от того, что тут была воровка, элементарно. Я такая гордая, всем рассказываю, какая я гордая, какая я вот Шелак Холмс, Прямо все так продумала, буквально за несколько минут я ее поймала. Вот. Другой случай. В этом году на каток. Нас в парке в городском залили там площадку и сделали каток. Это, оказывается, был частный предприниматель. Одна... Но я своих мальчишек водила по выходным, брали мы с собой коньки. Проход в каток стоит всего 30 рублей. Мальчишек у меня два. То есть каждый день я, не каждый день, а каждый раз, каждый поход на каток, я плачу 60 рублей, и дети заходят, катаются. Они еще маленькие, катаются, недолго, где-то полчаса поплюхаются, и уже устают домой надоедать. Хорошо, однажды я забыла дома кошелек. Живем мы далеко, ходим пешком. И я говорю, а там пропускают, пропускают, просто обычные молодые парни. Я говорю, мальчишки, пропустите, ребят мои, я забыла кошелек. Ну, чисто по-человечески. Покатаются они, ну, получается, как что-то тут уходит у вас вашего катка, что ли. Он говорит, ну ладно, пусть идут. Я им говорю, идите. Потом, значит, эти личные вещи с, э, с обувью. Э, попрошу девочек туда, где выдают тканьки на прокатку. Девочки, возьмите там, пожалуйста, по глазу". Так им еще шуточку. Положите, пожалуйста, ребятки туда. Можно было тут сунуть под лавку, никто бы их не взял, эти рюкзачки у них с обувью. <coughs> Одна дама говорит, ну не дама, это девочка, буквально там лет 16-17, и она говорит, как, по какому, брату, нам начальник, наш хозяин, не разрешает. Я говорю, где ваш хозяин, давайте я с ним поговорю, я ему позвоню. вас, говорю, тут что-то никаких этих нету информации для посетителей, для клиентов. Вот. Ну, я не знаю, где он. Ну, дайте, говорю, номер телефона. Я позвоню ему, говорю, что я не знаю, где он. Ну, ладно. Ну, не знаешь, не знаешь. Зашли мои любопытышки на котов? минут 10 проходит или пять? Тут приходит, видимо, хозяин, такой мужичок с красным лицом, и начинает на пацана на этого кричать, который пропускает. -то. А я же тут смотрю на него, орет. Такой, что ты пропустил? Кого вот этих. и чуть моих пацанов Не за шкирку их выгоняют. Выгоняют их отсюда, там-то, раз, раз, Я подхожу к нему, раз, раз, вы на раз, раз, раз, раз, раз, раз, Это я раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, в отличие от вас, говорю. Он на меня кричит, чуть ты не смату, тут вот такой хай, то вот такой хай поднял. Я говорю, как не стыдно. Пацаны, я говорю, мелочь, 30 рублей, говорю, за 60 рублей готов удавиться. Забыла я деньги, мы живем далеко. Понимаете? Как бессовестно, я говорю на него. А у самой уже слезы текут. Говорю, как не стыдно. Эти дети там, то ты, ты-то, говорю. У них там такие особенности. Вы еще, говорю им, за 60 рублей готовы удавиться. Он мне сразу так сзади такой включает и говорит, как у них есть там справки? Я говорю, да, есть, бессовестные. Я сама ревую. Так обидно стало. Вот, хотя я виновата, я же дома забыла день. А им так хотелось покататься. Но они уже переодеваются, они уже не пошли. Вот вы принесите документы, и вы будете ходить бесплатно. Я, значит, иду домой, успокоилась. Тут ладно, такое прямо оскомино, я прямо это, нехорошо так стало на душе. Но я тут на этом не успокоилась. На другой день я беру справочник телефонный и звоню в администрацию города. Парк-то городской. Я говорю, кто у нас тут командует этим парком? кто у нас то-то, то-то, -то. почему, говорю, вообще нормы санитарные не выполняются, там 25 человек должно запускаться на эту площадь, а там катаются, вообще, наверное, 80 друг друга сбивают, тут дети маленькие, тут взрослые по 18 лет, взрослые, носятся, там сбивают и так далее. Кто это вот? Короче, на бы такая. На следующий раз прихожу, меня пускают бесплатно, появляется информация для посетителей, тут все-все-все, но после этого мы сходили, ну, может, три или четыре раза за всю зиму на этот каток. И катались они буквально по полчаса. Потом то оттепель, то весна, то растаяла, то все. Но я результат своей ябеды увидела. Хамство, конечно, присутствует. Хамство от предпринимателей. И есть такое дело. А еще один случай хочу рассказать, и я его сожгла. Обрежу. Что теперь делать? 7 минут и так хватит.